здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале вкусные рецепты в этом видео вы узнаете как приготовить грибной суп с шампиньонами суп с шампиньонами хорош тем что его можно готовить в любое время года так как шампиньоны всегда найдутся в магазине в отличие от свежих лесных грибов для его приготовления вам понадобится 300 грамм шампиньонов сливочное масло 2 столовые ложки 2-3 штуки моркови, 1 луковица, масло растительное 1-2 столовых ложки, картофель 2-3 штуки, соль, сметана, зелень по вкусу. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что хорошо моем грибы. Для этого надо залить их в кастрюльке холодной водой и оставить на 5-10 минут. Затем промыть и нарезать шампиньоны не слишком мелко. Кожицу можно не снимать. Опускаем их в кастрюлю с кипятком, добавляем сливочное масло и ставим варить на медленном огне 20 минут, после чего добавляем картофель, порезанный кубиком. Пока грибы и картофель варятся, делаем зажар. Для этого морковь режем соломкой и кладем на разогретую сковородку с подсолнечным маслом. Через минуту-полторы добавляем в моркови мелко нарезанный лук и обжариваем до золотистого цвета. Как только картофель стал мягким, добавляем зажарку и даем супу покипеть еще пару минут, добавляя по вкусу соли и пряности. Наш суп готов! Приглашайте семью обедать. Не забудьте положить в каждую тарелку сметаны и немного руминой зелени. А если вы хотите удивить своих близких более изысканными супами,